Всем привет! У 152 миллиметра вышел мультик продолжение Мочилова про зомби, который называется Череп и Кости. Поехали смотреть! Привет! Поехали! Старина аллигатора. Угу. О, аллигатор, он же озвучивает. Да. Левиафана. И, и заставил старого деда побегать. Же здесь Тут Прикольно. Тут ты вообще делаешь один, ночью, в городе, среди зомби. На нас напал бандит, и он похитил моих друзей. Может это 152 миллиметра сам озвучивает? Не знаю. Который не дед. Такая же эмблема. Самые опасные мародеры и бандиты этого города. Таких отморозков я еще не видел. как теперь к ним проникнуты тюрьма база выглядит как тюрьма реально охраняемая такая тюрьма а ну-ка ну-ка ну дайте -ка я за <связывая> <связывая> <связывая> Гумно прям написано что-то все в порядке продолжай Смотри, они тихонечко копают, все да. выход. А я думаю, что у них картина такая с сексуальной девушкой. Нормально, прям сюда. Выход. Ты, конечно, на каком-то этаже. На нижнем, на верхнем. Рядом даже таксофон позвонить, смотри. 12 часов спустя. А, у них они рабы на рудниках. Видишь, не, работают. Не, смотри. А, ты, Что это такое? Это заключенный работает на рудниках. Те, кто в камере сидят? Да, не заставляют, видишь? Это же этот танк. Видишь, им шапочки тюремной одели. Даже этот малыш, Митя... Тягает. Все-таки ему тяжело. Потеют прям все бедняги. Куда ему интересно, эта руда нужна вообще? Может, топливо. Ух ты, как не повезло да Такой матерощипинник сейчас бить его будет. Жесть жесткий такой. Лишь хм. не может терпеть. Внутри выстрелил охранника вот все. А как у них потреб... эти снаряды не изъяли? Я тоже не знаю. Кажется, я а, видела рядом. На камеру кинул, смотри. А, смотри. Ты видел? Ты смотри. Серый mm. танк. Вот, ты, видишь ты кто? Это ж Хомин танк, видишь глаза какие, как Хомы рисует Прикинь, mm -hmm. прикольно, они мини-отсылки друг на друга да ставят я не знаю, А мне кажется, да Может просто сам нарисовал такого? Не знаю, мне кажется, что это отсылка <звы> Ничего, он его избил 505, 505 <свы> Это СОС, это СОС Это <звы> СОС Так, тут серьезненький поехал уже. Ребята, уходите. Это не ваши проблемы. Музыка такая позитивная Ставь на фоне. Еще бандиты приехали. Все, бунт, получается. Только его везут в утилизацию, так это что, убивать что-ли? Стой, мазафака, и отставить утилизацию, этот боец <с> у <с рембо> Он сгодится нам в турнирных боях, но он напал на охрану. Ты же знаешь правила, я должен убить его. Я помню правила, но зачем убивать его просто так? Когда можно использовать его как гладиатора? Бои вот какие-то. все равно не жилец. Какая разница, где он умрет? На утилизации или в бою? Как хоть посмотрим шоу? Не получается, заключенных заставляют драться друг с другом? Еще делают все гладиаторские бои, прикинь? Ну, нормально. Думаешь, есть шансы? Конечно. танк. Раслабься, приятель, сейчас тебя починят. Мадрид, мадрит мазефака. <рес> Едрит-мадрит. <рес> а, а! а еще чинят специально. Мы сказали, что он не жилец, а тут прям еще апгрейд делают. Опа, прям отрезает. Конкретно так. <рес> Слушай, а прикольно? Я никогда не видел такой детальный механизм монтажа. Заметил? Обычно да. так быстренько тык-тык-тык и все, а тут прям конкретненько такого. Просто пушку, по сути, поставили и все. Может, это пока. Это все в тюрьме происходит? М? Все в тюрьме происходит. Ну да, в базе бандитов. Ну что, народ! готовы увидеть бой с самим ликвидиатором! встречайте! Наш новый боец! Веткая машина смерти вас! Открывайте чертовы ворота! Ядрен, поток! Ядрен с разными модификациями. М -м. О! -о. Терриальный на глазиатора похож. Дячий старик! Никто еще не выходил живым после встречи с этим <с а что будет, если я откажусь от боя? Где тебя отправят на утилизацию? Mm -hmm. Вариантов не очень много. Не будет под землей драться. Ой. С этим? С мутантом? Какой-то мутант, реально. С грибочками. Товарищ. Так он какой-то радиоактивный, у него какие-то суперспособности есть. Как такое вообще там победить-то можно? Ну да, я думаю, будет этой зеленкой бросаться, плеваться. Типа, Ядом таким? Разгадающей, да. Возможно. Посмотрим на следующей серии об этом. Все, пока. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик.